Это сука, это сука, Я зажевываю треки, рядом курят макинтош. На мне майка, слово юность, на мне чувство словно дрожь. Я вливаю в твою трубку только чистые слова. Разливаю белоснежку, этот боттл для меня Ходим пальцем тротуары, извиваем млечный путь Они ходят мимо дома, навожу на них я грусть Я опускаю кольца дыма, залипаю сквозь окно Я жую их словно бабл, они нюхают дерьмо И они уже в погоне, будто в них адреналин Сука, я жую их словно нюхают лишь кокаин режься с нами день и ночь, наливаю в свой бакарди Они греют меня ряду и я чую, что мне хватит Из замерзших белых стекол Вывожу свой силуэт Я не вижу их в округе Мне втирают, это бред Я хожу лишь по их лицам Мне плевать, что вы на дно Только я зреть свои тусы Можешь нас заснять в кино Стимаром, стимаром, стимаром Сверху обожаю этот стиль Я хожу так по системе И поджариваю гриль На мне серый балахон И я чувствую свободно Я живу на старых вписках И мне похуй что-то модно Просыпаю словно в небе И опять ебучий трил Курю планты, вижу банки И опять иду бомбить Делаю кусок на стену На штативе лишь гобро Заливаю это дело, а не думаю Стоп про.